Слышишь, Саша, такой вопрос еще. Один вопрос. Нет, его никто не будет трогать. Саша, что скажи, пожалуйста? А вот реально, представь себе, допустим, ситуацию, да, вот твои ребята, ты сегодня в Чернигов первый раз полетел, да? А вчера куда летал? Вчера они вылетал. Не сам Чернигов. А по куда? Сейчас скажу. Южнее, Чернигов, там дорога какая-то, Ну ты ж летчик, ты же помнишь все свои точки. Мне -то. по дороге говорили работать серии. Ага. Отработал серии по дороге? Нет, нет, Ага, понял, хорошо. А смотри, а кто, кто из ваших вчера на Багунского, ну, у нас на город пролетел, бомбочки покидал. Позавчера, вернее, отставить. Позавчера? Да. Кто? У меня интернет скоро нахуй. Я сука. не знаю, нам вы, объясняю, нам ставят задачу.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 ты сейчас искренне говоришь? Да, Саша. Давай, сейчас это важно, искренне, не важно уже. Нет, это важно, это нам важно. Мы должны понимать, что Но вы я, не, не, не просто не, твари. Я не думал, я, я когда увидел, что, блядь, едут по улицам, блядь, так обычная жизнь, блядь, идет. Где-то что-то взорвается и понимает. так не поступает, как вы поступает. Зережь, так не вы хуже вы хуже Саша, Саша, как вы так могли? Скажи, пожалуйста, Саша. Она же где